Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. и я похвастаюсь вам приобретением с новогоднего аукциона. Их осталось всего 1600, и я ни грамма, ребят, ни на секунду не жалею о том, что приобрел себе объекта 752 Я, к сожалению, не смог по техническим причинам записать сразу после покупки первую же каточку, которую сделал. Но я получил массу, ребят, массу удовольствия от игры на данной машине. Давайте кратенько по техническим характеристикам, которые сейчас заявлены в игре, с учетом установленного оборудования и установленной амуниции. Значит, смотрите, время сведения 4.4, казалось бы, много, но я не почувствовал дискомфорта абсолютно. Разброс на 100 метров, но, я бы сказал, достойный, нормальный для тяжелого танка, абсолютно легко играется, без вопросов. Урон 2.530, и он реально может быть реализован в, ваде, в вами, простите, в виде ДПМ. Время перезарядки 16.4, с учетом оборудки амуниции. И я бы сказал, что в целом вроде бы нормально, но мне бы хотелось, чтобы здесь красовалась цифра где-то 12-12,5. Тогда вообще песня. Ну, а если даже не вот это время перезарядки, то время перезарядки снарядов внутри самого магазина, чтобы было не 4 секунды, а 3 или 3,5. Тогда было бы гораздо более играбельнее и фана и кайфа было бы гораздо больше. Два снаряда в магазине с пробитием в 245 мм на базовом снаряде не доставляют абсолютно никакого дискомфорта. Ты абсолютно спокойно, нормально играешь, не задумываясь прям ни о чем. Что касается что касается среднего урона, то 430 за выстрел, 860 за 2, то есть за магазин. Цифры довольно приятные. И углы склонения вниз минус 8 оказались вполне, ребят, вполне играбельными скажу откровенно, параллельно закидываясь в бой, я очень-очень сильно пожалел о том, что я в свое время слил голду э, на основном аккаунте и м, вынужден был приобретать себе объекта 752 на основном аккаунте. У меня было опасение по поводу того, что имея в ангаре К-91, а это тоже барабанный танк э, с цикличной системой перезарядки барабана э, на 9 левеле, э, объект э, 752 будет типа его братом, ну не то чтобы близнецом, но просто братом, да? И вот не хотелось мне иметь два одинаковых танка. И как же, ребята, я сейчас жалею, что я не приобрел себе данную машину на основной аккаунт, потому что играется машина просто сказочно. И, наверное, многие об этом знают, поскольку именно объектик 752 на сегодняшний день и на конкретно данный момент является лидером по продажам на новогоднем аукционе в первой волне. Наверное, это не просто так, ребят, что именно... Этот танк все разбирают и сразу массово начали брать, как только ценник первый раз снизился. Я приобрел его дешевле 12 косарей голды. Он стоил с половиной Ну а если я не ошибаюсь, то взял я его за 11750 Мне, честно говоря, машинка заходит. Понятное дело, что против, допустим, тех же десяток машина будет играться совсем по-другому. Но вот что меня удивляет, это третья, ребят, третья катка на данном аппарате. И за три катки Меня ни разу к десяткам не бросило А это уже о чем-то говорит Значит я не так уж и часто Буду попадать на этой машине Против ребят левелом выше А на девятом восьмом уровне Машинка играется Но ну, я бы сказал практически идеально Вот сейчас немножко не хватает времени Перезарядки ребят Ну откровенно, но в целом в целом, просто бомба. Ну вот, сейчас это уже я косанул, честно говоря. Я не буду, как бы, говорить, что машина виновата. Машина не виновата ровным счетом. Виноват исключительно я. Теперь давайте попробуем подъехать. Вот, товарищ, давай, покажитесь нам. Вот как через него сейчас сквозняком пролетело, я не совсем понял. Ну да ладно. Время перезарядки магазина в целом пережить можно. И пережить его можно вполне себе даже комфортно. Главное не подставлять борта. Главное не подъезжать... Кормой кому-нибудь не разворачиваться Ну и соответственно будет вам Как говорится счастье Вот сейчас я от довольно-таки Пробивной машинки Не получаю пробития А это, ребят, дорогого стоит Я реально получаю удовольствие от данной игры Даже несмотря на то Что меня сейчас немножко подразобрали Что время перезарядки Немножко великовато Что вроде бы хотелось бы, чтобы все было чуть-чуть побыстрее Но вот как есть, так есть и да, ребятки, наверное, все-таки это один из лидеров э, в линейке тех танков, которые выставляются сейчас на продажу на первую волну. Поехали, ребят, попробуем помочь добрать вот этих вот товарищей. Один уже остался, пока мы едем. Кстати, к слову, машина едет очень бодро, очень классно. Это тяжелый танк, но ты этого не ощущаешь. Ты ощущаешь себя где-то как на СТшке, которая заряженная броней. Ну вот, объективно, серьезно. Не знаю, мне, ребят, очень понравилось, и я покупкой очень доволен. Вот прям совсем-совсем, не могу сказать, что на 100, но вот где-то на 90. 6 из 100 однозначно доволен Так, 1830 единиц урона Это немного В тех катках двух, которые я сделал, но не смог их, к сожалению, сохранить в виде записи Я делал больше, я делал по 2500 урона железобетонно в каждом бою Сейчас средничком, но я думаю, вы увидели по бою, что машинка играется бодренько и играется приятненько. Вот как-то так. Это абсолютно честный обзор на объекта 752 И если вы хотите приобрести себе прикольную фановую машину 9-го левела, пожалуйста, это он. И это чистая правда. Если вы за честность, если вы за честные обзоры без прикрас, подписывайтесь вот по желтому шильдику на мой канал. Я вам буду безумно благодарен. Я очень хочу, чтобы. Вы получали только честную информацию, ну и максимально своевременно. Что же касается остального, все за вами. Если вы готовы помочь развитию канала финансово, буду вам безумно благодарен. Бросайте донатики, ссылочка есть в описании. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира. Ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.